День добрый дорогие друзья, подписчики канала, гости канала. Значит, очередное видео из серии канала От Ада Я. В этом ролике я расскажу именно как я создавал канал роликов по созданию каналов на Ютубе громадное количество. Но youtube меняет дизайн. Вот сейчас опять произошло изменение дизайна и надеюсь, что мой ролик вам однозначно поможет. Значит, чтобы создать канал на YouTube, вам необходимо вначале получить аккаунт в Google, потому что YouTube это один из сервисов Google. Надеюсь, все уже об этом знают. И первое, что вы должны сделать, вы должны зарегистрировать а, в себе Gmail почту. Значит, я это делать не буду, потому что <coughs> почта у меня уже зарегистрирована, зарегистрирована достаточно давно. На канале у меня есть ролик, как зарегистрировать Gmail почту. Кому интересно, смотрите. Единственное, что сейчас я добавлю несколько слов по именно регистрации Gmail почты. Так как канал, который я создаю и который, наверное, вы будете создавать, это канал не авторский, то есть на него выкладываются чужие ролики, то таких каналов чаще всего создают много. Почему? Потому что происходит довольно часто бан аккаунта, то есть за нарушение авторских прав, из за из за того, что идут э, претензии со стороны авторов роликов. Вот и каналы банят. <coughs> Друзья, вы об этом должны помнить, поэтому сразу же создавайте несколько каналов и одновременно их ведите. Единственное, что Google э, умная, умная система, вот, и э, уже есть информация о том, что когда у вас банят аккаунт, ну, естественно, все каналы, которые у вас привязаны к этому каналу, пропадают сразу, но есть уже такая проверенная информация, что если вы регистрируете несколько аккаунтов с одного компьютера, с одного IP, то бан аккаунта одного из аккаунтов, который вы зарегистрировали на этом компьютере, ударяет и по другим аккаунтам их по каналам, которые с ним связаны. То есть улучшается их репутация. <coughs> Что будет дальше, трудно даже сказать. То есть Google э, борется с тем, чтобы не регистрировали много аккаунтов с одного IP. Есть уже ограничения. То есть э, одно из ограничений, с которым вы однозначно столкнетесь, это модификация по телефону. То есть одно время... Э, но, ну, например, Дмитрий Комаров говорил, что это обходится очень легко и просто. Просто вы заполняете поле с номером, да, вводите капчу, и все нормально. То есть будете регистрировать Gmail-почту без телефона. Сейчас эта фишка проходит один-два раза с одного компьютера. При третьем попытке вас однозначно будет просить ввести телефон. Значит, как с этим бороться? Можно, конечно, регистрировать на телефоны ваших близких, друзей и знакомых. Да? Можно, использовать, можно использовать сервисы зарубежные, но в этом случае вам необходимо сразу же указывать, что вы из США, когда это будет работать для вашего аккаунта. Либо есть еще более простой способ. За 10 долларов вы можете купить 100 аккаунтов гумайа почты. Есть такой замечательный человек. Михаил Стоев, человек, занимающийся рассылками электронными. И вот я у него покупал аккаунты для дома. Легко и просто, без этим заниматься. Значит, аккаунт вы сделали. Теперь переходим именно к созданию канала. Значит, что мы делаем? Мы переходим на YouTube. и авторизируемся на YouTube. Вот я специально вышел из аккаунтов, которым был, нажимаю кнопочку ⁇ Войти ⁇ Значит, у меня, так как уже несколько аккаунтов, с которыми я работаю на этом канале, они появляются, у вас этого не будет. Может сразу появиться предложение ввести адрес электронной почты. То есть у вас, скорее всего, появится вот что-то типа такого как у меня, если я нажму на кнопочку Добавить аккаунт. Здесь вбиваете вашу электронную почту, вводите ее пароль и вы попадаете на YouTube уже как авторизированный пользователь. Я просто нажму на кнопочку. Я просто выберу уже имеющийся аккаунт и войду вот именно YouTube. Значит, вот это вот аккаунт моего папы не оформлен, на него э, создан канал, но он тоже не оформлен. Значит, друзья, что я вам хочу сказать. Как только вы вошли на YouTube как авторизированный пользователь, вы э, сразу же практически получаете канал. Канал вот с тем именем, который соответствует э, имени вашей почты. Значит, если вы хотите создать канал с каким-то другим именем, ну, например, я выбрал и нишу, связанную с боями без правил, потом, правда, решил ее немножко расширить, решил выкладывать на этот канал просто людей, которыми я восхищаюсь, не только в боях без правил, но и в других да, видах деятельности, ну, то есть великих людей, и решил назвать этот канал «Человечащим». Вот, чтобы у меня была возможность изменить имя канала, я к аккаунту, который я сделал, привязал еще один канал с другим именем. Вот посмотрите, как это достаточно легко делается. То есть нажимаю на иконку. Вот, и вот в новом вот, канал, который у меня уже создан, вот, аккаунт Виктор Черноусов. Есть уже канал Виктор Черноусов, на котором. Вот два подписчика образовалось, да? хотя там ничего из видео вроде бы не выложили и канал, который я тоже создал э -м -к -м, привязал к этому же аккаунту канал Человечище э -э я не рекомендую вам к одному аккаунту привязывать много каналов, особенно если это каналы не авторские, которые могут быть забанены потому что бан одного из каналов это бан всего аккаунта и все, что по нему я как вот создать новый аккаунт, новый канал, извините. Значит, нажимаю вот на эту, решу, на эту шестереночку, попадаю в настройки YouTube. Обратите внимание, вот здесь вот внизу написано «Показать все каналы или создать новый". Как раз то, что мне нужно. Нажимаю «Создать новый". Вот имеющиеся каналы, нажимаю «Создать канал» и начинаю придумывать его название то есть название вашего канала должно соответствовать выбранной тематике то есть если вы канал собираетесь делать про кошечек и собак то есть не надо его называть там, Вася, Петя, Оля и так далее называйте его таким образом чтобы оно было релевантно тому содержанию которое вы выкладываете на канал почему потому что это вам поможет при дальнейшем продвижении канала то есть youtube, роботы YouTube умный я вот сейчас хочу создать канал, который назову Воля. Но думаю, что канал с таким именем на YouTube уже есть. Посмотрю, как это будет все происходить. Значит, выбираю тематику этого канала. Выбираю другое. Вот. Значит, для каждого создаваемого канала вот, создается отдельная страничка Google. Нажимаю применить и нажимаю готовы вот посмотрите я сейчас создал новый канал он еще никаким образом не оформлен ничего тут нет он пустой чистый то есть как раз то что я делал для канала человечища вот таким вот образом у меня все происходило большое спасибо всем кто досмотрел данное видео Дальше я расскажу, что я еще делал со своим каналом, как я его оформлял, как я его оптимизировал и выкладывал ролики. Большое спасибо всем, кто досмотрел. Нажмите, пожалуйста, нравится. Если есть вопросы, пишите комментарии под данным видео.